Что ж, в предыдущих видео рассмотрели описательную статистику. Сначала для количественных переменных, потом для номинальной переменной. Пришло время перейти к решению непосредственной задачи. Поиску связи между этими переменными. Но сначала я обещал показать, как будет выглядеть гистограмма для номинальной переменной с минимальной неоднородностью. Эта гистограмма с максимальной неоднородностью из прошлого видео. Максимальная однородность возможно, когда какая-то одна категория встречается почти всегда, а остальные категории почти не встречаются. В оригинальной таблице и на оригинальном графике доминирует столбик People and Blocks. Поэтому логично смоделировать данные, чтобы People... And blocks съела все остальные категории. То есть выбрала в себя почти все остальные видео, чтобы People and Blocks встречался не 380 раз, а 1000 с лишним раз всего в моей совокупности. 1102 видео. Поэтому логично, чтобы почти все видео оказались в категории People and Blocks в моделируемой ситуации а все остальные категории встречались по одному разу плохо их будет занулять потому что иначе они станут пропусками миссингами поэтому по одному видео в каждой из остальных категорий я оставлю как это сделать снова смотрю сколько у меня объектов в столбце n в исходной таблице и сколько строк 1102 объекта 15 строк Значит, чтобы в 14 строках оказалось по одному видео, в строке People and Blocks должно оказаться 1102 минус 14. Как это сделать? Я записываю в свою рабочую таблицу table Alpha столбик N единицы. То есть во всех строчках столбика N окажутся единицы. Вывожу. Вот все единицы. Теперь мне надо сделать, чтобы в этой строчке стояло число, равное 1102 минус 14. Попробую это сделать при помощи индексирования. Я индексирую эту таблицу, с которой работаю, альфа, столбик N, строка PeopleAndBlocks, равняется FragTableN, то есть сколько у меня видео в исходной таблице, 1102 минус количество строк минус 1, то есть 14. 1102 минус 14. 14. Но Pandas не любит такое индексирование, когда после индексирования происходит записывание в соответствующую ячейку. Ему не нравится, когда в ячейку N и P and Blocks таким образом записывается что-либо. Ему больше нравится вот такая запись. Немножко другой способ индексирования таблицы. При помощи атрибута лог. Снова указываю название таблицы, в которой хочу записать вот это число. И индексирую ее таким образом. .лог. И в квадратных скобочках указываю сначала номер строки. В данном случае название строки. И через запятую название столбца. Видите, порядок поменялся. Было сначала название столбца, потом номер или название строки. А теперь... Сначала номер или название строки и через запятую название столбца. Причем все это в одной паре квадратных скобочек. Одна пара. Здесь было две пары, а здесь одна пара. И теперь пандас не ругается и записал в эту самую ячейку и план блок столбца n то число, которое рассчитывается как 1102 минус 14. Пожалуйста. И теперь... Эту таблицу я помещаю в уже привычный вам интерфейс Matplot, либо, пожалуйста, один столбик доминирует, все остальные столбцы не видны, потому что по одному наблюдению в каждом столбце. Это и есть ситуация максимальной однородности по номинальной переменной. Для такой ситуации энтропийный коэффициент вариации и коэффициент качественной вариации были бы равны. Примерно нулю. Напомню. Вот они. Энтропийный коэффициент вариации и коэффициент качественные вариации. Для оригинальных данных они очень большие. Для смоделированных сейчас мною данных они были бы очень маленькие. Потому что неоднородности в этой ситуации почти нет идем дальше к основной теме этого видео у меня три количественных переменных можно их рассматривать по отдельности но есть такой критерий критерий вовлеченности он считается как сумма лайков дизлайков и комментариев деленное на количество просмотров Но дело в том чтобы считать такую интегральную переменную предпочтительно убедиться, что переменные в числителе не имеют отрицательной связи между собой. Потому что иначе они будут друг друга уничтожать. Если окажется, что, например, лайки и дизлайки отрицательно связаны между собой. А это вполне можно предположить, что они отрицательно связаны между собой. Поэтому надо проверить, как они на самом деле связаны между собой. Но дело в том, что поиск связи тоже зависит от типа шкалы переменной. Обратимся снова к шпаргалкам. Здесь кажется, что все очень просто. Ну, на самом деле не очень просто, но для количественных переменных просто. Если переменные количественные, к ним применимы любые методы парной связи. И коэффициент корреляции пирсона и спирмана. И критерий Х для х квадрата, правда, надо произвести дополнительные действия. Но сейчас я не буду его использовать, потому что он даже не показывает силу и направление. Меня интересует метод, который показывает направление. И самый простой метод – это коэффициент корреляции Пирсона. Показывает линейную связь, показывает ее силу, показывает ее направление. Прямая она или обратная. Если плюс, значит прямая. Значит, с увеличением одной переменной растет, другая переменная. Если минус, значит обратное. С увеличением одной переменной падает другая переменная. Вот этот коэффициент я и выберу. Обращаюсь к пакету Randan. На этот раз к папке Be Associations. Это логично. Парные ассоциации, парные связи. Я мог бы вот удалить так. Нажать Tab и посмотреть, что мне подсказывает Jupyter Notebook. Ну, первым вариантом идет BeVariate Associations. Явно не Clustering. Наверное, не Comparison. Discrete Statistics я уже видел. Явно не что-то дальше. Вот BeVariate Associations. То, что надо. И дальше я написал Import. Точнее, написал im, И дальше мне опять же подсказывает Jupyter, что можно написать Import. Да, пожалуй. Если я вообще забыл все команды. Пробел, снова Tab. Что он мне предлагает? Вот, смотрите, correlation. Похоже, это то, что нужно. Импортирую correlation. Correlation — это класс методов, потому что большой букву. Обращаюсь к нему и записываю результат в объект под названием core. Я думаю, понятно, почему core. Потому что correlation. Можно и по-другому назвать. По умолчанию здесь посчитается как раз коэффициент корреляции Пирсона. Можно его поменять. Вот показано как. Или можно, опять же, запросить подсказку. Пожалуйста. Или, опять же, перейти на страницу этого пакета. Ссылка на страницу будет в описании. Результат. Таблица с корреляциями. Лайки коррелируют... С дизлайками. Положительно, смотрите, положительно коррелирует. Причем корреляция выше средней, 0,62. Положительная корреляция изменяется от 0 до плюс единицы. У меня 0,62, больше средней. Еще сильнее корреляции с комментариями. Но надо убедиться, что в генеральной совокупности корреляция тоже есть. То есть убедиться в значимости этой корреляции при помощи пива. Следующая строчка. P -VL меньше пятисотых меньше пятисотых значит я могу быть уверенным в своих выводах на 95 процентов ну, даже и больше но обычно берут порог 95 процентов единицы минус 0 95 5 сотых единицы минус 5 сотых 0 95 количество видео анализируемых 1028 а было 1102 куда делись Оказалось, что некоторые видео не имеют лайков, дизлайков, комментариев. Вообще ничего не указано на сервере YouTube. То есть вместо лайков, дизлайков и комментариев пропуски. Поэтому не 1102 видео, а всего 1028. Ну, лайки связаны с дизлайками и с комментариями. А что... Насчет связи дизлайков и комментариев между собой. Вот дизлайки с комментариями. Они не связаны. Significance больше 0,05. 0,276. Это больше 0,05. Другими словами, больше 5%. Значит, с уверенностью 95% я говорю, что для генеральной совокупности эта корреляция равна нулю. Не актуальна. Снизу есть дополнительные. Подписи, которые помогают сориентироваться, если эта табличка большая. Здесь указано максимальная и минимальная корреляция. Также бывает удобно вывести только уникальные значения коэффициентам, потому что видите, здесь происходит дублирование: лайки с дизлайками, дизлайки с лайками, дублирование. В два раза больше информации, чем нужно. Поэтому иногда бывает удобно применить. Метод sort relations. И этот метод позволяет вывести только уникальные коэффициенты. Пожалуйста, дизлайки связаны с комментариями. Но это не точно то, что пивайлю 0,276. То есть фактически не связаны в генеральной совокупности. Лайки связаны с дизлайками и лайки связаны с комментариями. Вся та же самая информация, которая была здесь, только в компактном виде. Как еще раз получить? Применить метод sort-correlation объекту core. Этот объект core был здесь получен. Теперь я к нему применил sort-correlations. Мог бы назвать его по-другому. Например, correlation. Тогда бы я и здесь написал correlation. Числа — это хорошо. Но еще лучше и числа, и графики. Выведу графическое представление связи. Снова обращаюсь к Matplotlib. Он у меня уже импортирован под именем PLT. Размер фигуры и метод scatter. Я уже использовал метод hist, метод bar, метод boxplot. А вот это метод scatter. Он позволяет расположить две переменные на одном графике. По оси x и по оси y. Я указываю, что располагается по оси X, что располагается по оси Y. Каким образом я это указываю? Сначала в методе scatter, сначала идет аргумент, что должно расположиться по оси X, потом аргумент, что должно расположиться по оси Y. Что это за объект var такой? Объект var — это объект, где я записал название интересующих перемен. Сначала я хочу посмотреть, как выглядит связь лайков. И дизлайков. Я их записал в виде списка в объект var, и вот теперь обращаюсь. Первый элемент из объекта var, второй элемент из объекта var. Я их достаю. Первый объект statistics лайк like_count и беру, пожалуйста, беру данные из датафрейма под именем беру столбец и like из датафрейма data, data, а здесь беру столбец statistics. из датафрейма data, data. Первый аргумент, второй аргумент, то, что пойдет на x, то, что пойдет на y, и подписи косям x и y. То же самое, беру объект var, извлекаю первый элемент, при этом еще делаю сплит по точке, чтобы достать только вот эту часть при помощи такого индексирования после скрита я достаю именно эту часть. И на оси Y располагаю содержимое второго элемента внутри var, то есть вот этого, разбитого по точке и взятой, и взятой второй части. Вот и получается like count, dislike count. И знаете, что я вам скажу? На графике связь не такая уж очевидная связь во многом обусловлено наличием вот этого выброса без него скорее всего связь была бы слабее это то самое видео с огромным количеством дизлайков но при этом и огромным количеством лайков как оказалось вот если это видео убрать ситуация меняется связь станет слабее скорее всего можете проверить найти это видео удалить его из базы и пересчитать связь. Но самое главное, что связь все равно не станет отрицательной. Это самое важное для того, чтобы в дальнейшем эти переменные суммировать. Дальше делаю то же самое. Только для переменных лайк like и коммент. Беру снова весь этот скрипт и меняю только вторую интересующую переменную и автоматически здесь вот заменять вот здесь связь гораздо больше похожа на связь вот на главной диагонали расположены точки да конечно не везде особенно вот эта точка все портит это та самая точка которая здесь помогала связи а здесь она мешает связи скорее всего если убрать из анализа этот выброс то связь между лайками и комментариями станет сильнее. Можете проверить. То есть здесь это видео мешает связи, на мой взгляд. А здесь это видео помогает связи, потому что лежит на главной диагонали. Самая сильная связь, это когда точки лежат на главной диагонали. И, наконец, связь между дизлайками и комментариями, которая фактически нулевая. Вот как она выглядит. На главной диагонали ничего не лежит. И даже близко ничего не лежит. И даже выбросы не помогают. Я убедился, что среди трех переменных, которые составят числитель новой переменной, вовлеченность, нет тех, которые отрицательно коррелируют. Это главное. Создаю переменную вовлеченность. Сначала ее числитель создаю. Очень просто его создать. Я называю новый столбик, в имеющемся датафрейме он уже есть он был в прошлых видео посмотрите называю его involvement.nominator тушь числитель номинатор и рассчитываю его при помощи формулы беру столбец лайк-каунт like прибавляю дизлайк-каунт прибавляю comment count чтобы было красивее я в столбик записал чтобы можно было записать в столбик я Оставил слэш, иначе не поймет Python, что это все одно выражение. Слэш использую. И дальше вывожу, что получилось. Сразу вывожу. 4 столбика, чтобы можно было посмотреть и убедиться в правильности расчетов. Вывожу. Посмотрите, все правильно. Вот числитель, который является суммой вот этих трех столбцов. Все правильно. Теперь заканчиваю создание переменной увлеченности или, или involvement. Создаю столбик под названием involvement. Там был involvement.nominator, а здесь просто involvement. В том же самом дата фрейме. Создаю последующей формуле. Числитель, то есть involvement Я делю на view count и снова вывожу, чтобы можно было сравнить пять столбцов involvement и те столбцы, из которых involvement сложился. Пожалуйста. Вот сам involvement. Вот, например, высокий уровень увлеченности. Все остальные видео, которые видны, имеют гораздо ниже уровень вовлеченности. Я сейчас уже фактически начал описывать эту переменную новую. Конечно, мне же надо с ней познакомиться. Я ее создал, надо с ней познакомиться. Как мы знакомимся? При помощи писательной статистики. Делаю все то же самое, что в чанке 4. Обращаюсь к классу Scale Statistics. Я его уже импортировал раньше, в позапрошлом видео. Создаю новый объект, SS, потому что Scale Statistics. Под вот два аргумента обязательных. А можно и проще сделать почти то же самое, что в чанке 4, только обратиться сразу к столбцу, к одному столбцу. У меня аж сейчас один столбец для писательной статистики подготовлен. evolvement. я хочу с ним познакомиться. Поэтому я могу сразу указать, что мне нужен только один этот столбик в DataFrame использовать фактически как один аргумент. Результат будет тот же самый. Здесь сначала указываю имя датафрейма, потом указываю столбик. А могу указать просто сам столбик в датафрейме конкретном. То есть не имя столбика, как здесь. Отдельный датафрейм, отдельное имя столбика. А сразу столбик такого-то датафрейма. Что у меня получилось? 1021 видео. Мода 0. То есть самое часто встречающее значение это 0, вовлеченность 0. Аудитория вообще не восприняла видео, ну точнее видео, не сподвигла аудиторию никаким действием. Медиана чуть повыше, среднее еще повыше. И посмотрите, нормированный interquotile range уже не такой уж и маленький. Он, конечно, гораздо ниже середины, гораздо ниже 0,5 ниже 50 процентов но уже 10 процентов кое-что разброс появился неоднородность появилась а максимальная вовлеченность посмотрите 0 57 то есть в моей совокупности есть некоторые видео на которые аудитория очень активно реагирует посмотрю на графическое представление этой переменной использую код который уже использовал в чанке 5 Пишу почти, потому что здесь я уже не использую сплит. Раньше я использовал var.split для того, чтобы разделить statistics.viewcount. И брал только viewcount, статистику убирал. Здесь у меня нету слова statistics, нету точки, поэтому мне не нужен сплит. Поэтому просто обращаюсь к var здесь, здесь, здесь. Другими словами, я взял код из чанка 5, Видите, сколько я уже понаписал для трех видео. Вот, например, чанка из группы 5. Я его взял и просто убрал вот эту часть, относящуюся к сплиту. То же самое здесь. Все Остальное осталось. И вот гистограмма. Она снова смещена в область низких значений. Но согласитесь, по сравнению с теми гистограммами, которые были для исходных количественных переменных, здесь уже проглядывают вот эти столбики. А там был только один столбик, доминирующий. Все остальные столбики были почти незаметны. И бокс-плот. Посмотрите на него. Бокс теперь уже тоже вполне заметен. Он, конечно, смещен в область низких значений, но он заметен. Именно поэтому индекватный range нормированный уже 10%, а не 0%, как было раньше. Теперь при помощи того же кода, который я использовал для количественных переменных, исходных, я выведу наиболее типичные видео, то есть те видео, которые соответствуют медиане, вовлеченность на уровне 0,035. Таких видео здесь два. Смотрите, они оба называются очень похожи. Раздельный сбор мусора в Челябинской области, раздельный сбор мусора в Саранске. Но здесь большими буквами. Поэтому я возьму ID этого видео, копирую и иду в браузер. Вставляю, запускаю. Я проживала в год в нескольких городах. Я... это видео посмотрели 948 человек при этом здесь 21 лайк один дизлайк и один с комментариев вот это типичная ситуация с точки зрения вовлеченности что любопытно получается примерно на 1000 просмотров 20 Реакции в виде лайков, дизлайков и примерно 10 комментариев. То есть в сумме примерно 30 реакций. Вот и получается. Значение 0,03. 3% вовлеченности. 3 зрителя из 100 как-то отреагировали. А в следующем видео узнаем, есть ли связь между категорией, которая которой относятся видео, и вовлеченностью.